Я сейчас вам в двух словах объясню концепцию, как работает а, бизнес-модель, как работает вообще а, данная компания и какую систему дистрибьюции она использует. Значит, для начала начнем с традиционной системы дистрибьюции, как она работает. То есть есть компания-производитель, да, которая производит какой-то продукт, и этот продукт она реализовывает на склады, там или супермаркеты, или просто какие-то розничные магазинчики, они уже реализуют этот товар, который произвела какая-то э, компания или какой-то завод. Этот их товар они реализуют через вот эти вот э, розничные или торговые центры. Соответственно, эти торговые центры, да, они тоже имеют какую-то наценку, то есть продукт немножко удорожается. Чаще всего в цену продукта входят не только посреднические, да, то есть сборы, но еще и сборы на рекламу, то есть продукт обычно какой-то продукт обычно рекламируется. Может быть, по телевидению, может быть, в Ютубе еще где-то. Ну, там, стенды, борды и так далее. То есть это издержки, которые, соответственно, входят в цену продукта. Обычно человек, ну, наша с вами психология да, клиентов устроена таким образом, что большинство клиентов всегда покупает товар, который более дешевый. Есть, например, супердорогой, хороший, качественный, экологический продукт, но он стоит, например, там на 10-15% он дороже, да, на 20%. Клиент чаще всего выберет продукт дешевле. Даже жертвуя качеством, он, может быть, даже не совсем знает, что там внутри этого продукта, но товара, да, но он все равно его покупает, потому что низкая цена, соответственно, он даже не задумывается, какие там ингредиенты. И, как правило, дорогой продукт намного сложнее реализовать. Приходится использовать дополнительную рекламу или еще более дорогую рекламу. И, соответственно, продукт еще более удорожается. Цена его становится неподъемная. Его, конечно же, он не настолько ходовой. То есть его не так часто берут. В цену самого продукта 70% входит только реклама. Реклама, вот эти вот значит, посреднические. да, то есть, И, соответственно, идет определенная наценка. Эту наценку, которая 70% мы с вами покрываем. То есть покрывает клиенты. Мы. То есть мы идем в магазин и а, платим деньги. И вот а, в эту цену продукта входят и вот эти все, а, соответственно, сборы. А, наша система дистрибьюции, она отличается. То есть а, смотрите, как это все происходит. Есть производитель продукта, высококачественный продукт, экологический, специальные технологии. То есть используются различные технологии, которые позволяют, скажем так, производить продукт, который является высококачественный, высокоэффективный, с, скажем так, со самыми, с дорогими ингредиентами, но она не использует рекламу. То есть она не тратит вот эти 70 на рекламу и различные торговые наценки. Что она делает? Она использует дистрибьюторов. То есть, дистрибьюторы, которые подписывают контракт с компанией. Дистрибьютором может стать любой человек. Я, вы, то есть, любой человек, кто хочет сотрудничать с компанией, он может подписать контракт и стать дистрибьютором. Компания экономит эти 70%, и а, вот этот производитель данного продукта, он отдает дистрибьюторам вот эти деньги. То есть деньги за рекламу, 70% на наценки, он отдает дистрибьюторам. Мы, ну, то есть любой человек, который занимается, работает в компании, он является дистрибьютором. То есть мы с вами можем получить эти 70%. Значит, что компания сделала? Они разработали специальный компенсационный план. То есть дистрибьютор подписывает контракт, и у него есть свой бэк-офис, и он участвует уже, то есть у него этот компенсационный план уже встроен в систему. И дистрибьютор – это тот человек, который приобрел какой-либо пакет. Пакеты есть самые дешевые, там, от 96 евро, да, то есть разные пакеты есть. Любой любой пакет приобрел, ты уже являешься дистрибьютором. Как только ты стал дистрибьютором, у тебя есть свой бэк офис у тебя есть свой интернет-магазин, то есть у тебя есть все отчеты, и у тебя есть две возможности. У тебя есть возможность строить сеть клиентов по всему миру, там, где... Компания, соответственно, открыта официально, где есть сертификаты, где, есть, где допущена компания к реализации. То есть для того, чтобы реализовывать товар в, в той или иной стране. Компания должна получить разрешение на каждый продукт отдельно. Каждый продукт это отдельно. То есть это э, определенный процесс, который происходит не сразу, и поэтому не всегда все страны в мире сразу же открываются. Но обычно вот, в данной компании, с которой мы работаем, большинство стран уже открыто. Но есть еще те страны, с которыми можно э, работать, и, соответственно, это большая возможность для дистрибьюторов. Второй вариант можно строить сеть дистрибьюторов. Сеть клиентов, сеть дистрибьюторов. Через интернет, раз, подключая разные страны. То есть вы можете строить дистрибьюторскую сеть, клиентскую сеть. Клиенты это те, кто покупает продукт в основном, да, то есть в розницу. То есть они могут любой продукт выбрать, один, два, три, сколько угодно. То есть и чуть-чуть выше цена. Дистрибьюторам цена гораздо ниже, то есть примерно на 40%. У дистрибьюторов 40% дешевле. Чем больше пакет, который вы приобретаете, тем больше процент, который вы сможете получать от прибыли, от дохода, всего, от всего оборота вашей организации. То есть, чем больше пакет, соответственно, тем больше у вас различных компенсаций, видов, видов дохода. Об этих видов дохода мы дальше будем рассказывать в следующем, в следующем обучении. То есть, вы получаете реферальную ссылку на ваш интернет-магазин с вашим именем, с вашим логином. И вы можете это, через эту реферальную программу вы можете подключать дистрибьюторов, клиентов по всему миру, Испания, Англия, Франция, Германия, Европа, Азия, там, страны СНГ, Украина. То есть вы подключаете, строите сеть, то есть у вас появляются клиенты, которые просто покупают продукт в розницу, и у вас есть дистрибьюторы, которых вы тоже можете включать. То есть такие же люди, как и вы, они могут быть в этой же стране, где вы работаете, они могут быть вообще с другой стороны, неважно, но они зарегистрированы в, вот в, этой, в вашем бак-офисе, они зарегистрированы по вашей реферальной ссылке. И вы получаете небольшой процент со всего этого оборота. Смотрите, как это работает дальше. У вас есть сеть клиент, клиентская и дистрибьюторская. Допустим, через год у вас уже появилось 300 человек в команде. То есть у вас есть там 100 клиентов и у вас есть 200 дистрибьюторов в разных странах, которые работают. И вот эта дистрибьюторская и клиентская сеть, 100 тысяч евро да, или там, долларов в месяц, вот эта вся ваша клиентская и дистрибьюторская структура потребляет. То есть кто-то клиенты просто потребляют продукт, кто-то перепродает. Там, То есть просто эта общая, общая структура делает 100 тысяч долларов в разных странах. И там есть такая математическая модель внутри, которая фиксирует каждую покупку. То есть каждая покупка, каждая единица оборота, все это считается, все это записывается, фиксируется в, этой, в вашем бэк офисе так называемом. И вот при идеальной структуре производитель, компания, она отдает назад нашим дистрибьюторам, то есть мне, вам, из вот этих 100 тысяч долларов, если вот наша структура сделала, допустим, 100 тысяч баксов, нам, в нашу структуру, компания отдаст как кэшбэк назад 65%. То есть 65 тысяч долларов получат все дистрибьюторы этой организации. Как э, формируются эти деньги, как они расформировываются между дистрибьюторами? Здесь есть карьерная лестница, то есть есть карьерный план, при котором чем выше ты поднимаешься, тем больше твой процент. Как подняться выше? Чем больше твоя организация, чем больше твоя сеть, допустим, предположим, у тебя там 5 человек, 3 человека в твоей организации, ну ты там получаешь 70 евро, например, в месяц. И постепенно, чем выше, больше оборот делает твоя организация, тем больше, соответственно, ты получаешь вознаграждений. То есть, там, 625 евро, 1000 евро, 2500 евро, там, 3000 евро, 5000 евро в месяц. То есть, в зависимости от того, сколько оборот ты делаешь месячный, тебе дают определенную квалификацию. Например, делаешь 5000 евро, вот у тебя национальный директор. Это человек, который уже получает путешествия. Ну, это не только он, сеньор-менеджер уже получает круиз. То есть, круизы, путешествия, подарки, в зависимости от этого, и еще и процент. То есть, чем выше квалификация, тем больше процент ты получаешь от, тех, от того кэшбэка 65%. Чем выше квалификация, тем больше денег. Чем выше поднимаешься, тем больше, соответственно, зарабатываешь в компании. Таким образом, структурируется весь, вот это, вся эта система. И получается так, что люди да, то есть являются сами и сами рекламируют этот товар. То есть компании не надо платить эти 70%, она их отдает в сеть, дистрибьюторы сами потребляют продукт, развивает клиентскую, развивает дистрибьюторскую сеть, компания масштабируется, и в кратчайшие сроки она делает огромные обороты. То есть компании выгоднее отдать деньги людям, тем же самым клиентам, которые потребляют этот продукт в компании. Вот в этом вся фишка. Обычно производитель никогда не делится прибылью со своими клиентами, Данная модель бизнеса, она позволяет отдавать деньги клиентам, вместо того, чтобы отдавать их на рекламу. В следующем видеоролике нажмите, вы сможете пройти обучающий курс, где мы покажем, как заработать первую тысячу долларов. То есть, что необходимо сделать, как нужно выстроить организацию, как нужно все правильно, грамотно сформировать, выстроить. Для этого у вас есть ваши наставники, наши менторы, кураторы, то есть те люди, которые нам помогает выстраивать сеть. Помните, я говорил, при идеальной организации вы получите 65% в сеть. Обычно, к сожалению, что-то происходит не так, кто-то не так стартовал, не выполнил условия, и, соответственно, обычно там бывает погрешность там, ну, 10-15%. Поэтому, чем правильнее вы стартанете, чем лучше вы разберетесь с компенсационным планом, тем больше вы сможете заработать денег. Поэтому в следующем видеоролике будьте предельно максимально сконцентрированы, все пишите, записывайте, потому что от этого будет зависеть соответствующий результат в будущем. Или вы будете получать, например, 5000 долларов, или вы будете получать 1000 долларов. Поэтому все изучите, разберитесь, а наша система, наша платформа, она помогает получать клиентов и партнеров по всему миру. Скорее всего, точно так же вы увидели где-то рекламу, зашли на этот сайт и увидели вот эту бизнес-возможность. Вот так работает наш бизнес. Наша система будет давать вам клиентов, партнеров, и вы будете расти по карьере и, соответственно, получать больше процентов от вашей сети. Вот все так просто, в двух словах. Жмите на кнопочку и увидимся на следующем обучении. Пока-пока.